Тема 701, сумка для Риэлтора. Благодаря интернету узнала я об известной сумке плотника Вета Пропач. Ей изобрел американский столяр Роджер Бруаэрд, Рогер Бруаэрд, из маленького городка Норуэлк, 87 тысяч жителей. Когда он после окончания института переехал в Нью-Йорк, где начал работать столяром, он понял, как неудобен его ящик с инструментами, которые приходилось ему носить каждый день. Все, что продавалось в то время на американском рынке, его не устраивало. И он сшил для себя сумку из нейлона, где для каждого инструмента создал свое гнездо. Так что, когда сумку откроешь, весь набор инструментов как на виду, и удобно его брать. Вот так и занялся бывший столяр производством сумок для таких как он, роботик, а кто про них из дизайнерской богемы еще подумает. Сегодня Роджер Бруайерде владеет компанией по производству сумок для инструментов Вета и его продукцию знают во всем мире. Даже в России. Наши работяги готовы покупать его сумки за 139 долларов с пересылкой в 94 доллара. Это сообщение из форума сайта MasterCita.ru, в котором россиянин поделился информацией, как он покупал знаменитую сумку для себя. На фото видно, что эта сумка удобна не только для переноски, но и для непосредственной работы. Не нужно вскакивать с места, чтобы взять тот или иной инструмент. Открыл сумку, и весь набор как на виду. Покупатель этой сумки даже не платник, а, скорее всего, электрик. В принципе, человеку любой профессии нужна сумка-органайзер, куда он мог бы класть нужные инструменты. Особенно если ему нужно постоянно брать е, -е с собой. Вспомните военно-полевой планшет офицера, без него на войне никуда, там и карты, и компас, и карандаш. Ведение бизнеса сегодня – это тоже своего рода война, кто раньше и больше завоюет клиентов, вспомните, если в курсе, как бьются за своих клиентов в похоронные компании Москвы. Почти любому специалисту для быстрого и надежного завоевания клиента, тем более в полевых условиях, нужны соответствующие инструменты с собой. Полгода назад мне написала письмо женщина-риэлтор с предложением запустить производство специальных сумок для риэлторов, страховщиков и юристов, в ответ на мою идею прогулочная сумка-тележка для пенсионеров. Людям этой профессии, выезжающим к клиентам, очень часто под рукой бывает необходим не только ноутбук, но и фотоаппарат, и принтер, и машинка для проверки денег. Нужна сумка, в которую все это можно было удобно разложить и работать с ней в полевых условиях. Вот вам идея для нового бизнеса, разработка и производство подобных сумок. Сумки на сегодняшний день, один из самых продаваемых товаров в интернет-магазинах, после одежды, причем, с очень хорошей маржой, они продаются по цене, в двух 3 раза. Превышающая себестоимость. Сумки можно шить не только в Китае, и у нас есть мастера-специалисты по этому делу, но а сам материал можно закупить и в Китае. Можете прочитать историю хабаровского предпринимателя Павла Осипова, в группе скпунта Комбара Нявима, чей рапорентесис который разработал городской рюкзак, собрал на БООМ стартер деньги на его производство, нашел производителей в России, а материал, в Китае, сшил первую партию сумок и уже продает ЕЕ со своего сайта Нявима.ру. На Западе спрос на сумки-органайзеры давно и стабильно растет. У нас спрос на них появился относительно недавно и тоже растет. Ведь это очень удобно, открыл сумку, и сразу достал из нее все, что надо. Видели бы вы, сколько разных сумок-органайзеров, в основном это вкладыши для сумок, продают рукодольники на ЕЦИ. Одни только сумки-органайзеры для памперсов поражают воображение своим разнообразием, вот уж кажется, проблема, памперсы в сумке найти, а ведь поди ты, хотят найти быстро, да не только памперсы, но и сопутствующие аксессуары. Все продумано, тут и памперсы, и присыпка, и булавки, если липучка на памперсах вдруг перестанет клеиться, и влажные салфетки, все под рукой. Придумали на Западе и складыши, органайзеры для женских сумочек, чтобы помаду, зеркальцы, расческу и... мобильник хранить отдельно друг от друга. Любители собак придумали даже сумки-органайзеры для путешествующих собак. В одном кармашке – щитка, в другом – вкусняшки, в третьем – собачьи игрушки. Есть в этой сумке еще два кармашка для двух собачьих мисок, для еды и питья. Все эти сумки придумали те, кто понял, что они им необходимы, так же, как американский плотник придумал сумку для наилучшего выполнения своей профессиональной деятельности. Если женщина реалтор говорит, что ей, как и всем людям сходных профессий, тоже нужна специальная сумка-органайзер, то, значит, так оно и есть вряд ли человек иной профессии, в том числе модный дизайнер или швеяда. Этого сами додумаются. Придумать подобную сумку, я думаю, несложно. Нужно пригласить знакомых риэлторов, посмотреть, что они берут с собой для работы в полевых условиях, как это лучше расположить, и сшить несколько прототипов. Потом провести испытания, исправить, снова шить и через несколько подобных этапов можно уже затеивать производство. Пусть целевая аудитория, достаточно узкая, но зато подобные сумки ей будут очень нужны. И выйти на эту аудиторию достаточно легко, по любому каталогу риэлторских, юридических фирм и страховых компаний. С такой сумкой риэлторы не только облегчат свою жизнь, но и будут чаще выигрывать в войне за клиента. Из одного источника я узнала, что в одной только Москве примерно 11-13 тысяч риэлторов, примерно по одному на 1 тысяча жителей. Исходя из этой цифры, можно предположить, что всего на территории России работают максимум 140 тысяч риэлторов, на самом деле немного меньше, потому что плотность людей этой профессии в регионах явно ниже. Но если даже уполовинить это количество, вполне нормальное соотношение – Судя по моему городу, получится 70 тысяч риэлторов на страну. Из другого источника я узнала, что в России работают 55-60 тысяч адвокатов, им тоже очень часто приходится работать в полевых условиях. Ну, и прибавив к ним более 180 тысяч страховых агентов. Это минимальное их число получим целевой рынок в 300 тысяч человек. А если вы сможете сделать самую удобную сумку для людей этих профессий, вполне вероятно, что ЕЕ будут покупать из-за рубежа, как мы сегодня покупаем американские сумки для плотников, не останавливаясь перед высокой ценой самой сумки и ЕЕ-доставки.